Бежевые женские сумочки тренд сезона. Еще одна бежевая сумочка выполнена в мягком варианте. Это мягкая нога. Ее можно носить, свернув вот сюда и зацепив за карабиной. Она будет вот таким. Она будет носиться вот таким образом. Здесь металлические ручки но сегодняшний день тоже модно удобно. Здесь жесткая донышка, а вся сумка очень-очень мягкая. Смотрите. На задней стенке карман на молнии. Внутри. Вот он, длинный, регулируемый, нерегулируемый ремешок. Внутри перегородка прилегающая. Сейфик. На задней стенке карман на молнии. Еще один карман. Цена этой сумочки 1000 рублей. Одна тысяча рублей. Есть еще одна сумочка, сейчас покажу. Вот такая красивая малышка. Тоже форма такси. Она тоже жесткая, но выполнена в бежево-пудровом крокодиле. Отделочка идет лаком. Удлиненная ручка. Других ручек здесь нет. И она вешается на плечо. Все размеры указывают под видео. Мы находимся в разных соцсетях. Все наши контакты, описание Размеры, сумочек, цены. Все есть под видео. Смотрите наши анонсы. Подписывайтесь. Буду рада. Ваш сумочек эксперт. Пока.